сегодня мы с вами проведем эксперимент по скоростной скорости петрушки итак у меня есть совет из интернета что петрушка должна взойти за три часа для этого нужно замочить в свежем молоке вот я это сделала замочила в свежем молоке еще нам понадобится негашенная известь и торфяная земля. Все это я приготовила, но здесь везде два горшочка. В одном горшочке с отметкой времени будем сеять этим способом, в другом я приготовила вот семена петрушки, залила горячей водой. Горячей настолько, что пальчик не обожжется, но в то же время, ну градусов 80 приблизительно эта петрушка стоит до остывания это намокает приблизительно около часа через час продолжил час петрушка семена петрушки вот здесь размокли немножко молоки вот в горячей воде видите все опустились на низ размокли сейчас я беру впитывающую бумагу солью воду и это все семена по, по кладу на бумагу просушиться немножко досыпучести вот семена уже слегка с молока просохли в принципе их можно уже посыпать вот и давайте попробуем э, сейчас посеять эти семена петрушки на скорость э, в рецепте сказано, что посеянные семена, размоченные в молоке, семена и посеянные в землю с негашённой известью должны взойти через 3 часа. Итак, смотрим. На часах вы видите время без 5-3. Я сейчас одеваю перчатку беру известь молотую и трижды надо посыпать землю почему трижды не знаю ну вот два три раза посыпано сейчас делаю небольшие такие бороздочки неглубокие вот сделаю такие две неглубоких бороздочки вот и высеваю вот вы видите высеваю семена немножко как бы все это присыпаю поливаю сказано полить не очень сильно видите видно что известь негашенная она начинает шипеть все полила сверху не очень сильно одеваю сверху пакет вот только одела пакет и посмотрите который час без трех три часа дня сегодня 25 апреля без трех ну, почти три часа дня в 6 часов включимся и посмотрим что получится у нас с этими с этим посевом через три часа должны получиться всходы. Вот. Но я не буду э, надеяться только на ту петрушку, которая должна взойти за три часа. Вот в другой горшок мы посеем, э, тоже так вот сделаем небольшие канавочки. Вот. И посеем петрушку, которая была замочена в теплой воде. Посеиваю грустенько, не жалеем себя, прорвем потом, вот так все я посеяла, закрываю, прикрыла грунтом, и так сам, и видите, вот политые семена, ну, политый горшочек наш с посевами, сейчас также одену э, целлофановый пакет и посмотрим через сколько дней у нас взойдут эти семена, но ну, приблизительно у меня через 10 дней всходили без целлофанового пакета, э, ну, на грядке, да. посмотрим, проверим, что получится сейчас. прошло три часа. Видите, без трех шесть на часах на наших. Открываем пакет со скоростными всходами. И что мы видим? Вы заметили всходы? Я нет. Как только увижу всходы, сниму продолжение видео. Вот так исследовать таким советом.